томатные изобилие половодья понеслось как говорят а в народе 20 июля 2021 а сокровище инков вот первое созревание тут их конечно видимо не видимо других сортов об этом все расскажем но самое главное что сокровище инков стартует первым очень вкусный мы рассказывали в прошлом году и в этом году будем продолжать а, э, и информировать вас по самым достижениям, лучшим томатам, которые могут расти у нас с вами на планете Земля. И вот это опять томаты сокровища инков. Перейдем к следующему томату. Пошли. Томат оранжевый земледелец. Тоже порадовал э, своими помидорками красивыми. Так. Это фирма-партнер, так же как и сокровища Ой, инков. Упали. Ой, упали. Упали. Вот томат Севрюга, крупняга, крупный, как подобие Рима. Видите, какие они тут. Да. Выросли. И самое интересное, что очень хорошо держится на плодоножках. Посмотрите, какие. Не отпадают. Крупные томаты и очень хорошо висят. Великолепно. Посмотрим, как они будут на вкус. Я... А вот томат. Не яблоко, а томат черничка У нас самый закусь, Особенно утром встаешь с кроватки И прям сразу же в чем только Спал и в томат Закусил двумя-тремя И жизнь становится прекрасной Смотрите, какие они большие и обильные Так, экзотический вкус И прям, посмотрите, вот наверх Все прям усеяно этими томатами ну, Все усеяно, вот, усеяно. Усе... Сила небеса не может быть Такого изобилия Такого благодати. Ну столько. Я совершу подвиг. Ой, наоборот, не подвиг, видите, какой он. вротик. Вот ну, такой автоматик. Чтобы начать новую трудовую недельку, захватить счастье богов. Вот этот вротик. И мы с вами обеспечиваем себя про надалкое будущее. А вот томат Розелла от Нины. На даче это в Инстаграм. Посмотрите, какой обильный томат. Посмотрите, как да тут на голове, то что творится? Посмотрите. Наверху. Какие кисти. Обалденные. Не видел бы, не поверил бы. Вот. А тут что? Вот, вот? Вот просто джо, самого как верха. говорят, джунгли. Это января месяца, блин, так они росли. Цены, блин, этим томатикам нет. Ну и сейчас они очень-очень даже впечатляют. Так что, господа, томаты ⁇ это вещь нужная. А в этом году мы посадили много полосатиков. Вот фиолетовый изумруд. Видите, какие красивые, такие сливки удлиненные. Вот еще полосатик Майкл Полон. Mm -hmm. Вот, видите, прям обсыпной. Класс. Надо так держать. Вот, очень, Мне красив... это очень красивый. Также полосатый Восставший Истребитель оставший звездный истребитель. Звездные войны прям. Да. И еще полосатик к санаду зеленая богиня. Плохо на этикетке видно. Кстати, этикетки всегда подписывайтесь карандашом. Не фломастерами, на какой основе не пользуйтесь. Только карандаш. Причем мягкий карандаш. Вот карандаш А вот там вдалеке, вот видите, вот на другом куске уже созревает он пожелтел томатик. Вот желтенький. Это Когда? тоже к санаду. Когда Зеленый будем пробовать, образец. расскажем. Покажем. А это полосатый шоколад. шоколад. Так на вкус мы его попробуем и обязательно вам расскажем и покажем. Коричневый будет. Да. Но ну, надеюсь, это все пока, чтобы вас не злоупотреблять. А вот, а вот это у нас атомный синтез. Название-то какие? Да. Но ну, а если вас совсем удивить У нас тут растет настоящий киви Видите, среди винограда Киви, который 160 грамм Об этом рассказ будет в следующем репортаже Удачи на даче, подписывайтесь на канал САД, Готовьте лайки или дизлайки Что угодно, задавайте вопросы Мы поможем вам, расскажем о самых последних достижениях технологий И не только в помидорах, томатах, огурцах Винограды, шелковицы, киви и так далее Творите, пользуйтесь достижениями интернета Общайтесь Передавайте информацию друг другу. Чем больше у нас здоровых и прекрасных фруктов, тем больше и лучше мы с вами, значит, наша страна и вся планета. Удачи на даче! Вместе с томатами. В придачу!